В этом видео мы подробно разберемся, какие последствия ждут должника, если перестать оплачивать кредит. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Онгурян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Очень часто от заемщиков мы слышим такую историю «Я нахожусь в тупике, у меня много кредитов, дохода нету, либо доходы сильно сократились и у меня нет вообще никаких вариантов, как теперь поступить в этой ситуации. Что делать? Ничего не понимаю. Так вот, на самом деле выход всегда есть. И самым простым решением в такой ситуации будет просто перестать оплачивать кредиты. И в этом видео мы подробно разберемся, какие последствия есть у этого решения перестать оплачивать кредиты. Страшно это или нет и в каком случае этот вариант допустим. Почему многих людей так сильно пугает эта ситуация взять и просто перестать платить кредиты? Потому что, во-первых, есть воспитание. То есть, да, нас так воспитывали, что есть долги, нужно отдавать. По крайней мере, очень многих людей воспитывали именно так. И, соответственно, люди из последних сил, какая бы сложна ни была ситуация, пытаются с этой ситуацией справляться и отдают последние деньги. В какой-то степени это даже хорошо, потому что, естественно, если есть возможность решить проблему тем, чтобы просто продолжать платить, то это самый лучший вариант. Но иногда уже бывает такая ситуация, что платить нечем, и люди начинают брать новые займы, занимать родственников, друзей, знакомых, там искать пятую, шестую работу, работать по 24 часа в сутки, лишь бы оплачивать кредиты. И вот в этой ситуации уже нужно задуматься и понять, что те методы, которые человек использует, они не работают. Денег все равно не хватает и ситуация только усугубляется. Поэтому здесь уже нужно действовать по-другому и посмотреть на эту ситуацию совершенно с другой стороны. Друзья, а теперь важное отступление. Мы строим самое большое сообщество, которое будет помогать людям быстрее избавляться от долгов и решать свои любые проблемы с банками, коллекторами либо микрофинансовыми организациями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 подскажут какой вариант решения подходит именно для вас и как мы можем помочь вам в решении данного вопроса вся подробная информация и необходимые ссылки будут в описании к этому видео также многие боятся перестать платить кредит не по каким-то моральным соображениям а из реального страха потому что э, по телевизору там не знаю в интернете очень много нагоняет ужаса по поводу коллекторов банков какими ужасными методами э, выбивают из заемщиков долги забирают последнее имущество, где-то даже избивают и всякие разные такие истории. Я представитель центра занято. Угу. Вот документы. Так вот, на самом деле, в большей части это именно нагнетание ужаса, и всех этих историй на самом деле с людьми не происходит. Чтобы люди боялись, платили, отдавали последнее, но в реальности все происходит совсем иначе. Поэтому давайте разберемся, почему кредит можно перестать платить и не бояться последствий. Ну, во-первых, по нашему законодательству не предусмотрено каких-либо серьезных последствий за неоплату кредита. Очень многих пугает такая история, что если я не буду платить, меня признают мошенникам, на меня заведут уголовное дело и дальше могут либо привлечь к каким-то работам исправительным, либо посадить в тюрьму. Так вот, этого всего точно не случится. Потому что если вы перестаете платить кредит, то это всего лишь спор и невозможность договориться в мирном порядке между двумя сторонами между вами и кредиторами неважно кто является этим кредитором это банк либо микрофинансовая организация либо если долг уже продали коллекторам, это не имеет никакого значения и да действительно кредиторы рано или поздно подадут в суд но опять же суд с банком очень многие представляют себе неправильно это не уголовное дело где принимается решение там судом человек виновен или невиновен и что дальше делать с этим человеком А здесь рассматривается как раз таки спор то есть да банк подает в суд суд выносит решение о том что вы действительно должны банку но после этого просто фиксируется сумма долга который вы должны и дальше уже идут различные варианты как взыскивать эту сумму долга но опять же здесь нет ничего страшного потому что максимум что могут сделать это наложить арест на ваши счета банковские наложить арест на зарплату и высчитывать до 50 процентов из вашего официального дохода также могут наложить арест на имущество но с этими вопросами что касается имущества нужно просто разобраться заранее не пускать это дело на самотек и посмотреть какое имущество из того что у вас есть подлежит реализации и его могут у вас забрать а какое нет то есть нужно просто разобраться с этим вопросом и подготовиться к тому когда кредиторы будут обращаться в суд для того чтобы вам было проще разобраться во всех этих ситуациях у нас в компании есть бесплатно. Платная консультация, за которой вы можете обратиться, рассказать нашему юристу свою историю о том, что сейчас у вас происходит, как обстоят дела с долгами, с кредитами, с микрофинансовыми организациями. И наш юрист детально вас проконсультирует, подскажет, какие варианты решения на данный момент подходят для вашей проблемы. Давайте немного подытожим. Разобрались в той ситуации, что по закону не предусмотрено никаких серьезных последствий за неоплату кредита. То есть, да, это будет просто факт того, что вы должны, как вы сейчас должны в банк без суда, так вы будете должны после суда. Следующее, чего очень многие люди боятся, это коллекторы. Давайте разберемся, есть ли какая-то опасность в том случае, когда ваш долг продают коллекторам. И на самом деле опасности здесь тоже никакой нету, потому что коллекторы это не какие-то бандиты из 90-х, как многие люди себе их представляют. У меня. очень часто нам люди говорят что продали долг каким-то кавказцам которые звонят угрожают они точно ко мне приедут и у меня будет все плохо по телефону очень легко нагнать ужаса на должников особенно если мы говорим про людей в возрасте на пенсионеров или там на молодых ребят наоборот которые в этого все еще верят и можно все преподнести так как будто это действительно страшно но на самом деле Чаще всего за телефонными разговорами дальше ничего не стоит. То есть все именно и заканчивается на телефонных разговорах. И при этом вы также должны знать, что у вас есть полное право не общаться с ними по телефону. То есть как быть, то есть вот люди говорят, как быть, если мне названивают коллекторы. Ну, не берите трубку. Поставьте, сейчас есть различные программы, которые блокируют нежелательные номера. Просто также разберитесь с этим вопросом и просто не отвечайте на их звонки. Не нужно с ними общаться, не нужно портить себе настроение, просто не берите трубку знаете, что опять же никакой ответственности за это не предусмотрено. Еще более страшная ситуация – это когда коллекторы приезжают домой. То есть они да действительно могут приехать домой. И опять здесь телевизор играет очень большую роль, где часто показывают различные ужасы, там новости какие-то. Не знаю для чего это делают, но такое чувство, что специально просто запугивают людей. А что, что от него надо? Нам поговорить надо. Так вот, если коллекторы даже и приедут, то важно понимать, опять же, что они могут сделать. А сделать они не могут ничего. У них нет никаких прав заходить к вам в квартиру или к вам в дом. Все, что они могут сделать, это уведомить вас о том, что у вас есть задолженность. Как правило, предоставить документ в каком-то письменном виде, могут просто в почтовом ящике стоять и все, и уехать. А если они нарушают ваши границы, если они ведут себя как-то грубо, причем это относится как и к приезду непосредственно домой, так и их звонках по телефону здесь у вас есть право на них жаловаться потому что коллекторская деятельность как раз-таки регулируется законом и если они нарушают этот закон то вы можете написать жалобу в службу судебных приставов опять же многих пугает что вроде как это одни организации что те что те бандиты коллекторы бандиты приставы бандиты вымогают деньги из людей нет это совершенно во первых разные организации судебные приставы это государственная организация и именно эта организация разбирает все жалобы на коллекторов и на самом деле эти жалобы действительно работают чем больше вы их будете писать тем лучше они будут работать поэтому не думайте что все это в пустоту смело пишите с коллекторами разобрались то есть главное при общении с коллекторами когда вы понимаете что ваш долг дошел до коллекторов это не бояться этой ситуации в ней нет ничего страшного если вы сами себе не придумаете чего-то и не начнете надумывать после каждого звонка или вдруг там приезда коллекторов что все Ситуация безвыходная, и нужно идти опять занимать деньги и отдавать, лишь бы не было хуже. Нет, такого не будет, просто вообще не обращайте на них внимание на этих коллекторов. Ну и следующая ситуация, которая также пугает людей, это непонимание: а что же будет. То есть, да, вот я сейчас не плачу кредит, то есть я полностью перестал оплачивать. Что будет дальше? Каких последствий ждать? То есть, да, теперь что, всю жизнь это будет ситуация со мной тянуться. Так вот, здесь все зависит от того, как вы будете действовать. Действительно, у многих людей эта ситуация длится очень долго потому что люди никак не решают этот вопрос оставили все на самотек то есть идет как идет не плачу там подали в суд подали ладно тоже не хочу разбираться и если действовать так то ну действительно это может длиться очень долго а если заняться этим вопросом но заняться не с точки зрения чтобы нервничать переживать а понять как я сказал да например проконсультироваться с юристами понять какой план действий для вас подходит и следовать этому плану то эту ситуацию можно решить достаточно быстро Суть, Существует либо процедура банкротства, по которой можно полностью списать все свои долги. Опять же, она подходит не всем, потому что если мы говорим, например, про залоговые кредиты, у кого есть ипотека, автокредит, то здесь будет потеря имущества залогового. То есть, опять же, подходит не всем, как я уже сказал. Но если залогового имущества нет, или вы понимаете, что в принципе, если даже есть ипотека, но вы ее уже все равно так и так не платите, то процедура банкротства с большой долей вероятности вам может подойти. Опять же, есть бесплатный консультация про которую я уже говорил переходите по ссылке в описании оставляйте заявку юристы с вами свяжутся подскажут, подходит вам банкротство либо не подходит вам банкротство если банкротство не подходит то также есть другие варианты как можно быстрее специально довести все кредиты до суда и после суда уже выплачивать их комфортными платежами которые не будут вас напрягать из-за которых не нужно будет брать какие-то новые займы и пытаться собирать деньги а просто комфортно оплачивать долг и постепенно вы его выплатите в любом случае варианты есть поэтому нужно как я уже сказал просто не оставлять это дело на самотек и решать эту проблему давайте подведем итог если вы сейчас находитесь в ситуации когда платить у вас не получается причем может быть вы платите частично то этого тоже делать не нужно потому что все деньги у вас уходят на погашение пение штрафов процентов но ситуация в итоге не решается то действуйте следующим образом сначала вы консультируетесь с юристом понимаете как будет развиваться ситуация если вы перестаете платить и после этого в большинстве случаев можно просто перестать платить кредит потому что как мы разобрались никаких серьезных последствий у этого решения нету поэтому часто это будет бывает самым простым и самым выгодным решением для должников. Обязательно пишите в комментариях, что вас пугает в ситуации с долгами, есть ли у вас какой-то страх перестать оплачивать кредиты или есть какие-то другие вопросы связанные с долгами, обязательно пишите их в комментариях. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк тому видео и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а с вами был Онгурян Александр и компания Должник прав. До встречи на YouTube.